Мы на Большом Котечном. Рукой не машу, ручки заняты. Бли -бли -бли. Он как раз наоборот руками машет <с вообще. По полной программе. Эй, кстати, одна палка от зарядки. У меня есть в кармане еще. Всем привет. Не всегда у нас идет дождь. Иногда и солнце, солнце светит. Да. Это я. Это я свечу. А -а -а -а. Вот свечу. отсвечивает. Вот, <свечу> <свечу> <свечу> ну, такая <свечу> красота, да. Зарядим сегодня батарейку. Зарядим. А там у нас ребята сидят, что-то делают непонятно.